новинках, проектах в интернете. И в сегодняшнем видео давайте опять поговорим про такое приложение, как Парагон. Здесь можно работать как с телефона, скачать приложение, так и на компьютере. Более подробно вы переходите под каждое мое видео. Здесь вот есть ссылки, вы нажимаете на первую ссылку, попадаете на сайт. Здесь вот Paragon мал, подробно. Переходим ознакамливаемся здесь можно скачать приложение это два проекта от одного и того самого администратора они работают очень очень хорошо вот переходим в телеграм-канал скачиваем себе приложение на android либо же на iphone кому как удобно мне удобно с компьютера здесь минимальное пополнение на 12 долларов бонус за регистрацию нам дают 10 долларов и когда мы приобретем VIP 1, мы будем каждый день снимать 1,5 доллара. Когда мы купим VIP 2, будем 3,5 доллара снимать. Также вот есть здесь служба поддержки и их канал, там где они публикуют разные новости. Чтобы здесь зарабатывать, когда вы купили VIP, нажимаем вот на VIP и выполняем здесь задачи. Кликаем по любой картинке. Представить на рассмотрение. У меня вот 3,5 доллара ежедневно. Далее нам нужно нажать кнопочку отзывать, прописываем здесь сумму 7 долларов и платежный пароль и свой кошелечек прописали, нажали кнопочку вывести. Далее здесь вот есть раздел команда, здесь у вас будет ваша партнерская ссылка, копируйте, приглашайте друзей и партнеров и будете зарабатывать на партнерской программе. Также вот есть Telegram, куда вы можете вступить, либо же в самом приложении, либо же на сайте у меня здесь будут VIP-планы. Вот у меня VIP-2. Когда вы пополните счет, здесь VIP открывается автоматически. И вот нам дают бонусом 10 долларов за регистрацию. Чтобы нам открыть VIP-3, нам нужно пополнить счет на 158 долларов. И он откроется автоматом, и вы будете здесь зарабатывать 14,50 ежедневно. Здесь будут ваши транзакции. Вот все мои транзакции, пополнение счета и запрос о снятии средств. Давайте обновим страничку. Вот успех, успех, успех, успех. Это еще вот в обработке. Давайте перейдем на биржу Binance. Последняя выплата от 89 долларов. Итак, вот она выплата на 7 долларов у меня уже на кошельке. То же самое и здесь. Мы сейчас обновим страничку. Здесь также вот успех. И вот все мои выплаты, которые я получаю ежедневно. Данный проект, он еще свежий, работает всего-навсего 10 дней. А предыдущий проект, как мы говорили, отработал 27 дней. Так что здесь еще можно инвестировать и можно в нем зарабатывать. Кому такая тема интересна, ознакомьтесь с правилами инвестирования, также вы найдете ссылку в описании, когда вы откроете, здесь будет написано правило инвестирования. Вы переходите в телеграм, читаете, если вам такая тема заходит, инвестируете и зарабатываете вместе со мной. Всем желаю хорошего дня и всем пока.